Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Стрельца. До 15 декабря коридор затмений, открытый лунным затмением в вашем символическом седьмом доме в знаке Близнецы. Это сфера партнерства, отношений один на один. Эти вопросы будут актуальны до следующего сезона затмений. Обстоятельства заставляют вас менять привычное поведение и взаимоотношения с другими людьми. Приходится обращать внимание на мнение окружающих, учиться договариваться, искать компромисс, подстраиваться и выстраивать партнерские отношения. Друзья, любимый человек, супруг, бизнес-партнеры и конкуренты требуют вашего внимания. А что именно от вас потребуется, подскажут обстоятельства. Ориентируйтесь на свои внутренние ощущения и помните, пришло время перемен. А значит, если прежде вы выбирали одну стратегию, сейчас придется действовать иначе. Вопросы взаимоотношений выходят на первый план. Все внимание может акцентироваться на этой сфере жизни. Это касается как деловых, так и любовных отношений. Возможно, раскроются какие-то секреты партнеров или конкурентов, придет решение по поводу заключения брака или развода, раздела имущества, а может быть произойдут изменения в сфере совместного бизнеса, изменится схема действия делового контракта, то есть происходит некое переосмысление и вносится ясность в отношения, приходится делать выбор, в зависимости от существующей ситуации. Связи либо разрываются при обострении проблем, либо укрепляются за счет принятия осознанности и готовности идти на уступки. Марс, планета активности и силы движется по вашему пятому дому. Много соблазнов в этот период. Обстоятельства способствуют погоне за удовольствиями. Творческий потенциал растет, романтические замыслы будут воплощены в реальность. Вдохновение и воображение способствуют интересной деятельности. Удачно складываются взаимоотношения с детьми. Романтические увлечения приобретают жизненную силу и энтузиазм. А из рискованных авантюр вы выйдете победителем. Поскольку это коридор затмений, не стоит провоцировать возникновение неприятностей из-за желания острых ощущений. Возможны опасные последствия из-за потворства своим сладостям или чрезмерного увлечения риском. В декабре у вас получается отлично только та деятельность, которая доставляет вам физическое удовольствие и радость. Благоприятный месяц для людей творческих профессий и спортсменов. Многие стрельцы в этот период склонны к авантюрным поступкам, становятся смелее, появляется желание рискнуть. Но помните, выигрыш может обойтись слишком дорого, так как вы в этот период не склонны просчитывать что-либо. Действуйте импульсивно, чрезмерный оптимизм может вас подвести. Лучше направить вашу повышенную энергию на интересные взаимоотношения с противоположным полом. Вы становитесь раскованнее, смелее, активнее, в вопросах любви, легче идете на контакт. Венера движется по знаку Скорпиона до 15 декабря. Это ваш символический 12 дом, астрологический дом, тайн, карма. Возможно, интересные знакомства, встречи с кармическими партнерами, а также некоторые вопросы, касающиеся любви и отношений. С людьми проясняются ситуации в той или иной степени. Также романтические увлечения могут быть тайными или присутствовать только в мире фантазий и снов. Любовные взаимоотношения из прошлого, особенно в которых вы пострадали, могут напомнить о себе. Прекрасный период для развития своих творческих способностей. В это время вы погружаетесь в собственные чувства. Мир начинаете воспринимать, как бы протягивая его через себя, через свои внутренние ощущения. Это может быть связано, например, с тайной влюбленностью, которая дает вдохновение. В этот период вы можете успешно заниматься многими тайными делами. Вы чувствуете невидимую поддержку. Может быть, находите возможности для получения скрытого дохода. При необходимости покинуть родные места вам будет сопутствовать удача. Вы найдете для этого и средства, и возможности. В это время возможна встреча, которая перерастет в тайную страсть. Но поскольку это коридор затмений, то возможно огорчение, разочарование, глубокие переживания. После того, как закончится сезон затмений осень Зима-2020, многое в любовных отношениях будет переосмыслено. Будьте осторожны, в первой половине декабря пробуждаются спящие инстинкты. Вы склонны пускаться на поиски острых ощущений, особенно не выбирая объект страсти. Возможно финансовые потери из-за тайных связей или их последствий. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца, имеет статус изгнания. Это ваш первый дом, астрологический дом личности. Обстоятельства этого периода затрагивают информацию о вас и предназначенную прежде всего для вас. Усиливается умственная активность, сообразительность, предприимчивость. Ускоряются реакции как умственные, так и физические. Вы легко вступаете в контакты или начинаете первый разговор, который так или иначе сводится к вам же, к вашим делам и проблемам. Появляется тяга к перемене мест. Вы стремитесь к новым знаниям. Вам хочется что-то изменить в своей жизни. Может усилиться желание интеллектуального соперничества. А это, в свою очередь, приведет к новым знакомствам и контактам. Во второй половине декабря повышается рассудительность и практичность. Вы умудряетесь практически любую ситуацию оборачивать в свою пользу. В негативном проявлении в первой и второй декаде декабря Суетливость мешает вам. Вы склонны вас, э, хвататься за несколько дел сразу, переоценивать свои возможности. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца, в ваш символический первый дом. И будет здесь до 12 июля 2021 года. Способствует размышлениям о простых первичных началах благотворительность вопросы религии культуры зарубежья помогут светлым начинанием и самоопределению во второй плане декабря вы сможете правильно выбрать свою позицию цель и средства для ее реализации в конкретных обстоятельствах 14 декабря солнечное затмение в стрельце в вашем первом доме это сфера всего что относится непосредственно к вашей личности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 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в первый дом, и вы во второй половине декабря обретаете гармонию. Укрепляются личные деловые взаимоотношения. Воспользуйтесь преимуществами этого благоприятного периода, чтобы улучшить свою внешность и извлечь всю пользу из достоинств вашего характера и навыков общения. Вы привлечете внимание окружающих. Но их интерес к вам может быть нежелательным, мешать вам в делах. Творческим людям или людям искусства следует использовать эти дни для презентации себя и своих творческих проектов. Благоприятное время для бизнеса, связанного с искусством, развлечениями, модой и индустрией красоты. 21 декабря, день зимнего солнцестояния. Солнце приходит в знак козерога «Ваш второй дом». Также в этот день Меркурий приходит в знак Козерога, ваш второй дом. Успешно решаются финансовые вопросы, появляются новые благоприятные перспективы и возможности заработка. Юпитер, ваш Управитель, переходит в знак Водолея 19 декабря, где соединяется с Сатурном в вашем символическом третьем доме. Начинается новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен и обновлений. После предыдущего года движения Юпитера по Козерогу, где он имеет статус изгнания, вы наконец-то сможете вздохнуть с облегчением. 30 декабря полнолуние в Раке в вашем символическом восьмом доме в 5.28 утра по киевскому времени может затронуть темы общих финансов, инвестиций, наследства